Так, так, так. Так ждем всех у меня дома. Да, 20 Должны 20, 20 были уже прийти. Ну, они как обычно. Что уже случилось за 20 минут? О oh, боже, это что такое? Видно, наша вот это превращается в ад. Не Я же сказал, это, это, это плохо. Там даже дом ага. Я не говорил, не вставать, что это красился. очень плохо. Не вставайте на эти зараженные. Тут даже гриб, тут даже гриб вырос. Не вставайте на эти красные зараженные какие-то. Если это все, то... Это идет. Так вот. Именно что? Капец какой-то. Быстрей ко мне. Тихо-тихо, осторожно. Уп. Надо как-то что-то сделать против этого. А, у нас там руины будут в дом. Дома будут руины. Не знаю, что у нас будут руины. остальные? Не должен Подожди, Надо а, холодильник мой закрыт. <соединяющие> На улице никого. Может, мистер Баг, зачем? О, Его надо убрать оттуда. Ладно, пусть он а, сам. Я Ой, что, Ой, что, что за Слышь, это за камео-вирус? Слушайте, кто-то орёт. Вот и всё, где Олег? Я слышу, он где-то арет. Этот... Олег, наверное, уже умирает. В подвале, что ли? В подвале? Нет, он далеко подвал отсюда. Э Эй! Олег, ты где? Олег... Это последняя наша Олег... чай. А, алло, Адриан, алло. Да. Ты забыл, где я? А, это уже там? Да, Понимаемся? я не уходил. Ой, я только мать... что сделать. Угу. Стоп, ты где? Здесь а, я. Проходим сюда. О, о, ёшка, На плиту. Стрей. По одному. О, о, Наступай. Такое? Наступай. А -а -а -а. Так, вот сюда это букер все. Ремень, где... Сюда. По одному заходим. Ёшка, это что такое? Это какой-то. А, я, я, я, я знаю этот подвал. Тут было сражение. И тут было сражение с кем-то, я не помню. Вы пришли уже? Да. да. Что ты там Я пытаюсь... Ну, вот. знаешь, мне каждый день приходится богов. Убивать. Да, подожди. А, ну. Отойдите Но все. Мы их не убиваем. Подавляю, видно, мы просто сделаем услышит. это место защищенным. Бы... Да? Да, да, уже защищенное. Пока вы там ходили, я уже его защитил. Здесь, здесь, сможет... здесь не работает никакая магия. То есть да, никак здесь я... не работает. Я... ничего. Кроме я, моей. Я эти работает видео я работает ну, только магия так, как как кто наложил. Я нашел некоторый метод его ослабить. Я короче, он Если а он разрушит эту фигню, значит, пропадет, да? Ой. Да, да. Он, он привязывает, я создал некий кинжал, который сможет э, уничтожить Бога, но он отправится в подземное царство. А, а он был Бог, в подземном царство, подземное царство, он, не будет. он сможет выйти. За это, время, за это время боги должны придумать способ, нужно придумать способ, как забрать у него ключи, это лимба. Для этого надо, надо, чтобы он ослаб на некоторое время. А чтобы он ослаб, мне нужна егоная кровь. А а, кровь как надо как-то его кровь получить. У, Бог, Олег, как у Бога подземного царства нет крови. Олег, деки, подожди, тут какой-то змейный яд. Он мертв. У ну, него считаю, нет он крови. Бог, Бог не может быть мертвым. Вампиры, а? они мертвы. Ну, даже у вампиров есть кровь. Олег. Да. Какой-то надо это... Это да. чтобы его ослабить, но это не в случае Мне Бога... кажется, мы никогда не добудем его кровь. Но есть но есть то, что мы можем добыть. Тоже? Кровь его братьев. Да. А, а, находятся... Но как это поможет? Они находятся в это поможет тем, это, тем в что в некоторое время. А Зевса и Посейдона? Ты серьезно? Да, я смогу нет. запечатать его магию. А может, ты... а может Его нет, он... он отдельный. Да, но кровь у них все равно, они братья, у них, можно сказать, денег схожие. Но да. его на кровь... Кровь была может была быть бы... разная. Но, не знаю, как разная, но... Вроде может как быть... Должна, должна быть. А Смотри, может быть у Зевса быть третья, у Пасидона первое, а у Аиды четвертое. Это я говорю не про гру. Не про гру... Кровь, кровь разная. Кровь. Подожди. Например, у Бога Нобиса, у Бога э, мудрости, там, как ее зовут. Эти боги. Мы боги можем у нас только... не получится с ними связаться. Да. Да. Зевсы, и Поседон ушли в океанический мир, какой-то там. Да, они ушли в Атлантиду. Мы их оттуда никак не призовем. У них нет да, доступа да. к они окей, нас не слышат. Окей, али, окей, альянс. Какой Альянс. Пожалуйста, подокажи. Какой альянс? Не работает не Здесь магии, не работают технологии. ничего. Да, можно, пожалуйста, здесь не мешать мне. Я читаю книгу, Подбери, это, знаешь, книга. подбери, подбери. Неважно, но ты не сможешь использовать альянс. вообще ты никакие не технологии. Это, как, я нет, в в ж... Этот кинжал не... сможет его убить, но он сразу появится здесь, мы не сможем забрать его вещи. На написано, нет, но не а не в разве в подземном царстве нельзя завладеть ключами? Нет. Не там... Не там... Нет. Мы же не знаем, что нас там ждет. У него же там охрана есть. Может, есть 100% способ. у него есть там души какие-нибудь. Вдруг там у нас... А к тому, -то, что если мы используем хоть какую-то магию, он может ее отключить. То есть даже если мы, допустим, используем камень лошади, камень... Ты же понимаешь, там, что по если он узнает об этом месте, он, он, выключит он сможет её. выключить Конечно, это, да. Но а... даже, даже божественные силы здесь не работают. Здесь а работают только... Может быть, поможет, типа, Бог... Вот Мотор, я могу сейчас подойти сломать, и сломать это, и все И капец. Ну, он сюда не должен об этом... Он не узнает об этом месте, он его не видит, не слышит, нужно защищено. Знаешь, бог? Мы не можем не подойти никакому Богу, потому что если... Ну! Но... Но... Я... Бог молодости, она может везде одного. Хоть на земле, хоть везде, хоть в Японии, хоть Сейчас везде, Боги отключены все от Олимпа. Мы, да, все, все отключено, все божества. Мы не можем ни с каким связаться. Было бы mm. и легко, потому что другие боги пошли с ним сражаться. Он не Мы не сможем сейчас связаться ни с одним, кроме него. Есть риск использовать. Надо как-то связаться с мистером Багом и сказать то, что и камень здесь тоже рисковый использовать. Ну, здесь-то не, надо... здесь не работает. Мне здесь надо здесь сходить не в кое-какой там дружеский храм за кое-чем. Он везде будет за тобой следить. Да. Потому что, мне кажется, по крайней мере, насколько я знаю, боги знали личность. Блин. Насколько долго Если на заклинание, я могу вернуть одного сопшего, но только его душу. Феликс. Я тебе на дебил похож, чем нам Феликс поможет. Сколько еще вот это есть одно божество, но оно даже не больше не божество, не божество, а... Ну, никому такое не понравится, поэтому я не буду это предлагать, это ужас. Скажи. Сейчас, я должен так, убедиться, что у него сработает. взять. Кронос, ну, что ты меня путаешь? Так. Ронос. берём -ка. Если я верну его душу, ж... ну, и только его душу, может быть, он поможет нам рассказать как э, этого, того самого, он ел своих детей. Так, привет всем. Мистер Бак? Мистер, мистер Бак, э, кто, тебе лучше я... уйти отсюда. Магина не бойся, не это костюм. Шитый. Это костюм? Шитый костюм. Надеюсь, на тебе есть изменитель голос, а то так бы мы узнали твой голос. Да, да, есть, у меня шума подавление да, и нет. изменения. Ну да, Хорошо. тогда бы мы узнали. На что, все ты оживление души этого? У меня Кромис. есть план. Какой? Это все бесполезно. К радость душу. Душа нам чем поможет? Ничем, а она просто есть, касается, она существует. Нет. Она нам что-то ну, скажет. Та-та-та. Да -да -да. Ну, он своих Ничего страшного. Ну, да. Может быть, еще съел. Ну, у меня план такой. С богами мы связаться ни с кем не можем. Правильно? Да. Ну, если только найти какого-то полукровку... Посейдон и Зевс всем. уже не выйдут, так как они не хотят умереть и да копать какой-нибудь камень бесполезный. Но есть и плюсы. Они сказали, то, что хотят уничтожить наш мир. Если мы им поможем, они дадут нам больше энергии, и тогда а, у нас да. все будет идеально. А какие Я пытаюсь за... получить обратно свои все камни чудес за два дня. За два дня ничего себе, ты хочешь Но быть рекордсменом? Возможно. Невозможно. Для меня. Бак, можно сказать? Мне сейчас Я надо слицы. быстро слетать в храм Мистер хранителей Мистер Бак, и хорошо. взять защитный барьер от вирусов. Я тебе хочу кое-что сказать. Если ты мне принесешь любую вещь, допустим даже тот же талисман, хотя бы один заберешь, у резалис, в течение 24-24 часов с помощью кое чего я смогу узнать остальное местоположение их. А подожди, а какие еще боги живые? Все боги отключены, то есть они сейчас могут спать где-то или находиться в подземном царстве. Мне пропущу, кажется, он на Олимпе, поэтому остальные боги находятся просто в подземном царстве, кроме Зевса и Поседона, так он как они успели Или Да. Так вот, я если не буду ты соберешь хотя бы эти камни чудес, или хотя бы какую-то вещь злодея, у кого камни чудес, то я смогу найти местоположение остальных. Точнее, злодея местоположения. Пора заканчивать с ними со всеми. Да. Держи, О, на всякий окей. случай, мистер Бак. Так, а мне надо идти. Э, Держи. Мило... Он сможет убить даже Бога. Можем мне пройти. Чё, Лайла? Она Мам. вообще уехала, Ах, а Хризалис это... до сих пор нападает. Да. Короче, я свалил я... Андриан? Да. да. Я мистеру Баку отдал кинжал, если что. А, а, а, ну я только что с ним встретился, он вылетает так бешеный. Что? я попытаюсь есть я короче сейчас кое кое чем займусь пожалуйста отойдите все отсюда вам не нужно чтобы вокруг меня Ладно, было все всегда. пойдемте Подожди, уходим уходим знаешь, и По уходим поводу, и вот знаешь, сюда так... а. заходи в мою я лабораторию искал, Выйди ага, с моей ты... лаборатории. А, Я за дверью все слышу. Короче, она может сберегаться в специальной капсуле, которая... Э, капсула Бога. Так, всё, которая угу. Тысяча лет. Она там может заснуть и, типа, свои силы возобновить, но в крайнем случае... Как Потише, и это может слышать. Я вам больше скажу. Может. Он вас очень хорошо слышит. Ну и Марь. А. Что это с ним? Да, мне вообще очень сильно хорошо. Живет того... Меня? Ну как ты думаешь, теперь в другое измерение? без какой могу тебе убить? дать яблоко Дайте, я очень... Ничего не попросил у меня... Да. Или Дай у чё, там... Она может да, быть Все. Да, расходимся, расходимся. Да, расходимся. да. Ой, я тебе хочу кое-что сказать. Все не а, дай, боги я, не сейчас. хотят нам помогать. Ну, да, им сказали логично. им водички хорошо. Так сюда <с иди. Каместабак ходит за защитным барьером. Он попытается вернуть все камни за два дня. Я сказала мистеру Багу, если будет хоть какой-то предмет, то я смогу с помощью вот этой вот книжки... если Нет, ты поможешь, он, он просто книжки. использует один камень чудес. Может попытаться взять помощников из других измерений? Нет, я же другие шкатулки, не забывай. Я пытаюсь как-то помочь, возьмет, а все вы мои он Нет, он возьмет из русской шкатулки. Один талисман. Талисман. Дай-ка, угадай, -ка, дай, какой. Не знаю, у меня сейчас очень сильно болит голова. У меня тоже. Ладно. Ну, у кого хороший нюх? Собака? Нет. Еще? Не знаю. Ну, нюх. Они очень хорошо ориентируются. Я не знаю. Волк какой-нибудь. Нет. Волк это же... Там есть у кого-то... Шкатулка Клевер. Там же волк, нет? А, ну да. Я уже забыл про это. А, там ты есть говори, животное ничего. одно. Может, ты мне название его скажешь? Ладно. Смотри. Китайский, который у... Уме... У тебя. Да. А, есть талисман тигрицы. В <тигран>? русском есть талисман у которого <тигран>, способность, ну, поиск, сыщность, короче, ты даешь ему предмет, он использует силу, и ему начинает миллиард маршрутов построены, маршрут, куда, откуда взят этот предмет. Нет, а я предлагал практически то же самое, но только мне покажет местоположение владельца этого предмета. На меня почему-то не переслушает. Зачем так? нам владелец? В... Нам не надо владелец знать владельца. Мы его да, и что нам это даст? Он только будет мешать. А если мы у него крадем Незаметно. Думаешь, что? Хотя, мы его повязались. Да, она пропала, видишь? Она не нападает. И пропала также пион. Пиона. пиона но она она появлялась может она, она готовит мега да надо от них избавиться осталось понять кто это нам не надо знать кто это мы просто мистер Баг просто заберет сам без магии магия может нарушить что-то мы же не знаем ее её... к тому же лучше мне кажется, магии, нет... У магии нет, нет границ Талисманы есть границы Магии. магии? Магия безгранична. Но... Смотря у кого. В человеке может быть немного магии. Я, но это зависит от энергии. Я приберегу свои силы, пожалуй, но если что, если да. что-то пойдет по плану. Да-да-да, ну вс. Я пойду Т спать, потому так что... Так -то я, я тоже, я устал. Буду... Стой, стой! Чё? Поверите, пожалуйста. Четырак, что ли? Ты что, побрился? Ты дурак, там волосы. ты же лепой, гуляй мальчик. Иди отсюда. Ты брил, ты. Всё, не спать.